Важном факторе, который разрушает организацию, который называется переподписание дистрибьюторов. Давайте разберемся, что это такое. Переподписание дистрибьюторов – это увод дистрибьюторов из другой параллельной ветки к себе в структуру. Неважно под каким именем человек хотел работать в той какой-то другой структуре, и он перешел к вам работать в вашу организацию. То есть внутри одной же сетевой компании человек может поменять наставника, на какого-то другого наставника. И возможно, вы с этим даже сталкивались, может быть, у вас кого-то из дистрибьюторов уводили. И, скорее всего, вы смотрите на этот ролик именно для того, чтобы разобраться, как, что и почему. Так вот, переподписание дистрибьюторов это воровство. Мы можем подписывать кого угодно, кроме тех, кто уже является дистрибьюторами нашей же компании. Почему? Потому что, как правило, дистрибьютор всегда хочет быть подписан и работать с самым сильным топ лидером а, сетевой компании. Как правило, таких всего несколько человек. И если каждый из этих людей будет заниматься переподписанием, то сетей у них глубоких вообще не появится, потому что все будут переподписываться к ним. И очень много действительно лидеров позволяют себе это делать. И они позволяют себе переподписать дистрибьютора и своровать его из параллельной ветки, при этом а, подписать его под другое имя, под другого родственника, под а, бывшую жену, под а, дочку, под бабушку, под человека, который проживает по другому адресу. То есть это на самом деле вариант воровства. И очень часто это воровство людей, которые уже в компании, которым уже не нужно рассказывать о том, что это хорошая компания, которые уже приняли решение в компании работать. Это, возможно, у них уже даже есть сеть, и скорее всего есть сеть. И таких людей в основном чук, и переводят к себе в бизнес. Я знаю ситуацию, когда даже переводили ветки в тысячи дистрибьюторов, и в целом регионе под другого спонсора. И такие ситуации в некоторых сетевых компаниях норма. Вернее как, они уже пишут, что переподписание не разрешаются, но почему-то некоторым людям, некоторым лидерам а, такие вещи сходят с рук. Некоторым, на некоторых а, дистрибьюторов хорошего статуса закрываются глаза, и они позволяют себе переподписать сильную ветку и выстроить себе организацию такого качества, которая им нужна. Самое интересное, что недалекие сетевые компании, конечно, после этого и потихонечку разрушаются. Они вырастают до определенного объема, потом лидеру становится неинтересно работать в такой компании, он выбирает новую. И таких ситуаций полным-полно. Лидер э, такой компании задруживается с параллельными ветками со всеми, э, поздравляет их с днями рождения и потом уводит их в другую компанию. На самом деле это вариант чистого мошенничества, и это обычное воровство. И если мы это воровство поощаем в своей организации, давайте мы разберем, что с этим происходит. Как только мы привели к себе человека из другой организации, который уже был в нашей компании, он понимает, что мы можем это делать, значит и он может. Соответственно, он начинает приглашать людей из других организаций. Конечно, он приглашает людей не только из других организаций, но еще и из, скажем так, обычного рынка. Да? Но и параллельно он не считает зазорным переподписать кого-то из других структур. И, безусловно, из других структур кто-то к нему в структуру и попадает. Другой вопрос, что другие структуры иногда это ваши. И получается, что вы сами создали человека, который начинает внутри вашей организации воровать, и ее перестраиваете, по большому счету ломать, она начинает гнить. И гнить она начала с головы, когда вы позволили себе переподписание. Лично ко мне много раз просились люди подписаться из других веток, я всегда отказываю, я всегда говорю, что ко мне переподписаться нельзя, но вы всегда можете ко мне обратиться, и если вам это интересно, я вас проконсультирую, если надо, даже помогу. Если вы хотите разрушить организацию, то, пожалуйста, с такими ситуациями сталкивайтесь. Переподписанные ветки надолго не приживаются, просто это правило. Да? Если вы хотите, чтобы началось гниение организации, начинайте его первым. Вы разрушите организацию, потом вам придется искать, скорее всего, новую компанию. Если вы любите так сильно свою компанию, пожалуйста, давайте делать так, чтобы у нас все было максимально этично. И если у вас была такая ситуация в этом бизнесе, если у вас была ситуация, при которой у вас переподписали ветку, то лучше э, об этом пишите в компанию. Если эту ситуацию не разбирают, меняйте компанию. Потому что если компания позволяет себе простить вот такие вещи, то спокойно меняйте эту компанию на ту, которая более этичная. Лично я сталкивался с ситуациями, когда мне возвращали ветки, которые были переподписаны. И я понимаю, что многим из вас тоже это сделают. Другой вопрос, что этический кодекс есть вообще не в каждой компании, иногда он просто прописан. Иногда он, знаете, кем пишется? Иногда он пишется теми людьми, которые уже все ветки, кого, возможно, переподписали и они уже пишут этический кодекс, чтобы сохранить свою организацию. Но это, конечно, вообще смешно. И когда такие ситуации начинают быть прописанными в этическом кодексе в компании, в которой было построено много веток на воровстве, безусловно, такие компании все равно долго не приживаются. Поэтому, если вы вдруг с этим столкнулись, очень аккуратно разберите эту ситуацию с руководством компании, со всеми своими спонсорами. Не держите это в себе, не прощайте. Разберитесь с этой ситуацией. Максимально много кому об этом напишите. И как только вы эту ситуацию поймете, что вам ее не разобрать, тогда принимайте решение о том, чтобы развиваться в нормальном бизнесе максимально долго. Потому что вам в этом бизнесе развиваться много лет. И если вы построите сеть в той компании, где она будет ненадежно, нестабильно, зачем вам ее строить?